Пока так пойду. Энергия все-таки, ну. А, -а, а, вон они эти инопланетяне-то. Она еще энергию сосет, походу. Так. Похоже, связь с костюмом прервалась. Все целиком отрубилось. Думаю, ничего непоправимого, но лучше тебе поторопиться сюда. Куда-сюда? Идет на Боже мой. Тут полно зараженных. Ассел да. проводит зачистку. Еще и цепы эти вылезли Слушай, не высовывайся на улице Держись подземки, там безопаснее Черт, я надеюсь, ты привел морпехов Найти вход в метро Так, хорошо Я могу? Не могу Или все-таки могу? Нет, не могу Я понял А, ну вот Опа, статуэтка Сувенир Доступен сувенир Хорошо. А, ох ты, вот это включение. Вот это, наверное, SSD-шник, ультра-про, мильтра гигабайты скорости включения, зачистки и записи. Опа. Так, что надо? Ее режим защиты? Не. В защиты так. В условиях. Так. В это пророк, а, ну это трен, Ух ты, блядь. Это тренировка. Как ни крути. Но она реально динамичнее получилась, эта часть. Ох ты тварь Такое ощущение, как он патрон автоматически поднимает. Не-не-не, все, отключай. Так, 35 патронов всего. Полный боезапас. А, так это скап. Не, возьму вот этот. Полный боезапас. Понятно. полный, полный, блядь. Возьми-ка это хотя бы. А, вот это возьми. здесь патрон побольше. А, он патроны собирает по пути сам. Да. Или мне кажется. Ничего нет. Что-то мне после этого сувенир. Опа, сувенир. Какой приятный мишка. Был. Так, ну у нас есть броня. Визор. Ну-ка. Да, броня, виза. Это невидимка и визор. Вообще бинокль. Ну, пусть будет виза. Доступные тактические возможности. Так, так, так. Ой-ой. Я забыл как приближать. Я забыл как приближать. Так, на Б. Он и слышит лучше, как туда направляет. Ух ты. А как приблизить, отдалить? А, правую кнопку мыши. Биозаразу. Так, это мы берем. Отлично. Гранаточки, гранаточки. Дважды нажмите на один, чтобы выбрать гранату. Так, ну-ка. Ни ничего пока нет. Ух ты, бля. Стреляйте, стреляйте на здоровье. Я пока что не против. Где-то тут враг. Ай, это он? Да, это он. ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай. Ай-яй-яй. У меня энергия кончилась. Что ты по мне стреляешь? Ну и оружие все совсем по-другому ведет. По приятиям, даже так сказал. Так. Так, сколько у меня энергии? Много энергии. А где они, троят? Ага. Ага. Пророк думает. Ой, блядь. Патрон кончились. Я не понимаю, что минус один. Если это самое. Ну-ка, если я так стреляю. А, нужно отключать самому. Не забывай. Кто-то надо мной где-то. Вижу. Все, нету никого. Что, надо открывать ворота самому? Не, я, я как бы не гордый. Могу и перепрыгнуть. По-моему, я сломал немножко игру. Ну ладно. Откуда? Я мог, я мог снизу пролезть, я понял. Но я пошел почему-то тут. Опять патроны, как мне надоели. Тихо, тихо, тихо. Так, хорошо. Оп. Оп. Да, да, включено, конечно, все хорошо. Сейчас раз-две, смотрите, А как? Так. То есть у меня есть и ППшка, и ППшка, и... Это самое. И рефлайн. Филайн, точнее. И нигде никого ничего нет, не переживай. А вот и метро. Так, это живые или мертвые? Ух ты ж твою ма. А, их нельзя убить, я понял. Э, пророк. Возможно, туннель был не лучшей идеей. Ой, я не по знаю. Подо мной. за тварь была блять так я в хоррор играю или во что так он меня не хочет убивать вроде что это такое упа так понятно не то блять мне прям от него аж плохо Да, в городе пиздец. Не настолько, как я себе представлял это, конечно, но... И пистолет. Пистолет, блядь. Эй, а я че, пистолет поменял, типа? ладно, пока. Похоже, я сделал все, что смог. Позаботился обо всех. Что еще остается? Отправляюсь в дом. Пусть он готовится к только встрече. Может быть чистым. Чистым внутри. Только это важно. Так, понятно. По-моему, здесь что-то вообще какое-то пиздец творится, если честно. Мне он прям вообще не по душе, если так под подумать немножко головой. Стоп, я отсюда пришел. Блять, Я круг сделал. Если что, брошу в какую-нибудь тварь. Не, неудобно с ней ходить все-таки. А, ну мне, наверное, вот эту дверь надо было открыть, Да. Да никто по тебе не стреляет. Блять, я ему помог, а он меня решил убить, блядь. Я в шоке. Что один с патронов, ну, мне хватит, в принципе. Да, мне и здесь, в принципе, устраивает пройтись. А, я понял. А, да, нормально. Да по вам же вообще пиздец, ебать! Этот уже умирает, весь обтекает кусочками. Нет, точно какая-то чертовщина происходит. Доступ новая музыка. Спасибо.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 Носитель нанокостюма, известный под кодовым именем Пророк, также является источником биологической опасности и должен быть уничтожен. Стрелять на поражение. Не бись. Ой, да, блядь, до гулду мне далеко. О-о-о, слушайте эфир, чтобы получить тактическое преимущество. Блядь. О, -о, О! Чтобы наклониться вправо. А у меня нет такого, у меня нет мышь кнопка 2. Это только на другой мышь. Да я не понял, не понял. Да, мне идти-то далеко. Ух ты ж, блядь. Это меня пытаются вынести, да, с ракет? А, нет! Пиздец Нет, это не по мне, это и Они там воюют наверху Так, куда мы? Сюда. Там эпичненько, посмотреть. Контроль а 670. Ты это видел? Видел старик! И жахнуло всего где-то в квартале от твоей позиции. Ты соображаешь, что это значит, да? Это наш шанс. Наконец! Забей на извлечение. Нам нужно пользоваться случаем. Иди и собери образцы тканей на месте взрыва, после чего быстро передай их мне сюда, в лабораторию. Это будет ответный удар на спор, а то и на все их вторжение. Ты только поторапливайся, иначе Локхард туда пошлет весь состав Зел, и они там все затопчут. Есть твой пророк, и осторожнее там. Добраться до места крушения и взять образцы тканей пришельцев для Руда. Ага, хорошо. Видел парень? Мы его достали, заодно разнеси. Так а Вы что тут найти должно быть? Ага, сейчас они сюда подойдут поближе. Ага. <связь> <связь> <связь> двоих. Не-не-не, отключи, отключи. А теперь обратно включи. И еще разок. Энергия кончилась. Фактические возможности Ага, оценка обстановки Это как? Не знаю, но мне сначала посмотреть, если что-то Ничего нет Как найти? Хрен знает чтобы менять позицию и уходить от Ага Ну ебать ты, идиот Должен было его тихо вырубить, а не просто шлепнуть рукой Так, ладно, куда мне идти-то вообще? Я помню, что у него куда-то выше. Но куда... а, -а, -а я понял, это по кругу так ходить. Все, хорошо. О, чувака сбило. Но я тут вообще ни при чем. Бля, их тут много, можно было такой месиво его устроить на самом деле. Ну так уж и быть, пройду аккуратненько мимо. Ой, 20 энергии осталось. И пока слепые не видят меня даже Я подвосстановлюсь Трудно типа, всего они убивают всех Всех вообще, кого видят хотя бы чуть зараженным Вот и все О, это мое О, наконец-то А, либо открытый прицел, либо это самое. Я только сейчас помню, что крестовины нет. До меня только сейчас дошло. Да-да, Оценить обстановку. Я понимаю. Блядь, без прицела вообще тяжко стрелять. ЛЦО это не то, о чем я думал. Что он туда вверх выстрелил? Что-то такое. Блять, блять, блять, блять. А да, ну так быстро умер. Быстро умер, конечно, очень быстро. Так, ну фикс. А здесь, а, ну здесь есть олцю, но он мне не интересует здесь вот, олцю. Контроля... А открытый прицел или лцушка? И то и другое нельзя, я понял. Так, оборудования... мне нужен открытый прицел. Ну ебать, уже спалился. Минус, отлично. Минус. Блять, как вовремя перезарядка? Поглави гранату. Лови еще одну. На Умер. О, как я хорошо себя защитил. Так, ну вроде же их больше нет. А, патронов, в принципе, поднимается. Так. Да, поднимает. Ай! -яй. Стреляет что-то. Ух ты, блядь, я еще и упал. Ага. Это я могу. Даже не подходит, даже не стреляя просто. Так. Какое движение? Конечно. Там остались Так, мне еще вниз надо будет спуститься. Хорошо. Но это попозже. Мне нравится, что ходя на контролке, на контролке, на, прися на присядке, они в принципе не реагируют. Кстати, почему у этой пушки есть прицел? Ладно. Не буду так сильно акцентировать на это внимание. Так, у меня мало энергии, Сначала зайду за нее. И только потом уже выключусь. Вот так. Оп. Меня вообще не видно. Кто-то в мой Steam пытается войти Прикиньте, да. Вот кот приходит. Сообщеньку. Что вы точно ли хотите войти в Steam, акал. Нет, ничего. Короче, тебе придется забраться в корабль. Заебись, ты придумал. Тихо. Так. Пророк, ты еще с нами? Тебе нужно забраться вовнутрь и вытащить образец. Мы ищем останки экипажа. Любой генетический материал. Да я уже внутри. А, прям внутри-внутрь. Что? А это ничего, взрывать придется? Опа-опа-опа-опа. Тихо-тихо, блядь. Новый прицел просто. Просто новый прицел. Да, наконец-то, более-менее нормально. Видит. О, блядь, я правду видел. Беги. Беги. Блядь. Со всех сторон, со всех сторон, сука. Блядь. Так, гонку. Блять, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй, стреляй. Стреляй. Живи. Блять, чуть-чуть. Пророк. Где ты я? Еще с нами. Тебе нужно забраться угу. вовнутрь и вытащить образец. Мы ищем останки экипажа. Любой генетический материал. Сейчас подзарядимся, только потом будем стрелять, наверное. И то, может быть, постараемся его убить типа. Но твою мать! А где ракетница? Я же ее подбирал. Заебись с хранения, блядь. Вообще, я по юбну разочек. Так, отлично. Сейчас мы их вырубим. Отлично. Отключай, отключай, отключай. Так. Блядь. Живой, живой, живой, тварь. Где? Вижу. Отлично. Блять. Ох ты, блять, окружает еще твари. вот тут я сейчас вообще не ожидал. побегу от гранаты, получу пизделий. Кидай, кидай, конечно, здоровье. Так, ага, ага, ага, ага, ага. Ага. ага. Ага. Так, ну сейчас, по крайней мере, все куда лучше. Все в тактике, все красивенько, все аккуратненько. Я-то наверху еще. А, нет, не наверху. Главное, им в голову не забывать попадать, вообще все прекрасно будет. Никаких вообще проблем не будет. Но я косой, поэтому это не мое. О, гранаты, патроны, все для меня. Так где они? Ага, вижу одного, сейчас второй выйдет и тогда. Ага. Бля, я куда -то туда съехал? Бля. Конечно. Я достать решил. Убил? Нет. Убил? Нет. Давай, вылази уже, блядь. Блядь, бессмертная твоя. Сейчас я подойду. Ладно, раз не хочешь вылазить, так сам выйду. Пойду, пожалуй. Блядь, еще стреляет по мне, твой, пока я тут занят, блядь. Где ты, тварь? Смотри, уже зашел. ой ой, -ой, -ой. Пойдешь ко мне? Прямо Во время брони. Он даже видит, ну, приближает как-то чуть-чуть. Ой, ты да пошел ты, короче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, неплохая была идея. Почти. Ладно, вот ты на месте. Просканируй корпус. Броник 8 внутрь разбившегося проблема. Так, перезарядимся на всякий случай. Ты столько патрон потратил. Ну-ка, она у тебя чем-то есть. О, климаторный прицел, конечно. Пока что это лучше, что могу все потом. Ух ты, ж, твою мать. О, господи. Это же человеческая плоть. Это люди. Тела. Ебать. Просто... Просто расплавлены. послушай, нет образца есть. народной ткани, мы только время теряем, просто выбирайся оттуда, парень. Это просто людские органы, ебать проанализировал. Ой, вправду он расплавляется, они все расплавляются потихонечку. Дали бы мне какую-нибудь статуэтку, что ли, раз я такой молодец. А что, мне возвращаться обратно таким же путем? Бля. блин. А, нет. А, да! Блин, а да я что, здесь залезть не мог? Блять, такой круг нахуй вертел, ёбнишься. Ты за хищники? Так, что не попытались сделать? А я сейчас с ним сражаться буду, да? Это я могу. Я ему даже не дал спрятаться, прикиньте. Так. А, я его даже убил. Воу воу воу воу воу. Вау-воу-воу. Обнаружена инородная ткань. Интерфейс активирован. Инородная ткань поглощена. Идет обработка. Извлекайте нанокатализатор из трупов пришельцев, чтобы усовершенствовать костюм. Ага. Модификация нанокостюма. Вы можете заменять доступные модули. Однако в каждой ячейке может быть только один действующий модуль Кроме ага. того, вы можете включать и отключать доступные модули а. Так, показ траектории пуль пролетающих ряд Ну-ка Ага, уменьшает расход энергии в режиме защиты А, то есть это вот по очереди, да? Отслеживание угроз Показ траектории пуль пролетающих ряд Ну да, типа, или подождите, или оптимизация Нет, все-таки вот это мне интереснее Качай, выбираю ее а, вот. Купить модуль. Включить. Вот, включить, да? Это я включил. Закрыть. Так, хорошо. А где второй? Тут два было. Теперь уходи оттуда. Направляйся к шоссе. То есть за одну тварь нам дали сотку. Дальше, в в до до по шоссе Пробежимся. <с> Блядь, сам же получил урон от своего прыжка. Неплохо. Могем, умеем, практикую То есть всех, кого я убиваю Надо будет обязательно проверять Так, патрончики, да, ты берешь О, коллиматорник И теперь я могу прокачать, да? Ну, естественно Отлично, вообще мне нравится Неплохая затея с фишкой такой. Паска Или стополь, это то же самое Понятно, ладно. Это практически то же самое, ладно. Прокитница еще осталась. О, красота. Опа. Штраф за превышение скорости, что? Мне понравилось. <laughs> Блин, это достижение. Штраф за превышение скорости. Немножко, но подошли со смехом таким. А нам вниз, нам сюда. Хорошо. О, что ты их раскидала? Опа. А это филайна, как он там? Полавтоматическая ппшка, короче. Да кто по мне стреляет? Да ты-то -ты за что, блядь? Я просто тварю эту хотел убить, чтобы с ним этот самый забрать. Ты нахуй, ты автомат. Мне эта штука нужна с тебя. Блядь. Понятно, минус один. Где еще? Где-то здесь. А, вон, вижу его. Все, минус, отлично. Так, а я с него эту штуку Ты взял? Надеюсь, что да. Так. Что у меня по оружию ракетница? Да, вот давай возьмем. Вот так вот. Блять, зачем ты ее опять сделал? Вот так. Так, прошу, проще и спокойнее. Блять, он живой. Я сразу туда гранату кинул, чтобы не заморачиваться. Где это тварь? Умерла. С ней не надо это? Ничего, блядь. Давай, иди сюда, блядь. Блядь, и патроны. Как вовремя. Я хуею. Так, минус еще одна тварь. Ну, вот, этот катализатор А че я тебя не могу его взять? Блядь, что-то я вообще не вкуриваю, конечно. Почему я не могу с него его взять? Ну, ладно. С него смог. Ладно, пофиг. И, кстати, трое было. Где-то еще один потерялся. Печалька. А, здесь можно пройти. Хорошо. Пах. А он сам собирает, хорошо. Да? Да, сам собирает. Где? Где? Сука Не переживай, у меня броня против таких простых. Патронов бы еще хватило, отлично. Ну реально выручила. Так, все, он весь катализатор собрал, да? Отлично. Их надо обязательно убивать, прям сто процентов. Надо до следующего чекпоинта дойти и заканчивать. Конь будет сегодня? Или завтра? Потом вот мало осталось, как беда. Так, ч мне это? Ага. Здесь я не пройду, я понял.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 Да ебать, я <связывая> еще далеко. Не по а, -а, а, все, полно, типа, быстрым, быстрым способом. А на этом мы заканчиваем. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Пока проходим это. Также на телеграм, ссылочка в описании под видео. Спасибо за просмотр, всем пока.